Так, всем добрый вечер мы из Украины. В эфире твой канал Творческое пчеловодство. Начинаем наше общение. Ну как бы там ни было, Рашат, будешь сегодня главным спикером. А... По какой теме, я сейчас вам скажу. Дело в том, что краски звучается насчет тропилилобсоза. Я думаю, что это была шутка, это как-то как где-то не досмотрели, не поняли. Оказывается, этот зверь гуляет давно уже по пасекам, не, не находят объяснения ослабление семей, даже в отсутствии клеща, потому что он очень мелкий, его не видно. На прошлом зуме я упомянул за Полтаву. Человод из Полтавы обнаружил у себя этого клеща тропического. Ну и позавчера он мне сам позвонил, сбросил мне ролик. Присутствовать сам не может, потому что, ну, нет, Света с удовольствием бы, ну, не может. Ну, как бы там ни было, я саму суть понял, видел этот сюжет его, видеоролик. Да, действительно. И что интересно, говорит, пасека фактически у меня изолированная. Откуда мог он появиться? Безрасходный период создается, обрабатывается, как и... Соответственно, по инструкции воро, так он обрабатывал. Ну, короче, одна обработка для, для обеих паразитовый. И вот да, вытаскивает внизу коврик, когда обрабатывал воро, и контрольный коврик. Лежит, лежат трупы клеща воро, а этот терминатор бегает, как вроде его это и не касалось обработка. Но он там применил спирт сами разом, под давлением распылял, и говорит, только, только, только этот способ оздоровления более эффективен и ну, дал результаты положительные. Я к чему это все веду? И прошу сейчас все, кто будет в записи смотреть и слушать, может пчеловоды, у кого есть он, не обнаружили, а если кто обнаружил, Значит, пожалуйста, поделитесь своими способами борьбы. В 70-е годы появился клещ воров. В 80-е я начал заниматься пасекой. Паника была просто ужасная, потому что семьи ложились до нуля. Применяли препараты и фольбекс, и фенотизиин, и тимол. И пудрой посыпали, и щавлю кислотой и брызгали на протяжении всего лета, и, бо, и аир болотный ложили, и багульник ложили, и полынь ложили, и в конце еще контрольная была обработка термокамеры. Все это я проходил. Ну, короче говоря, на протяжении всего сезона мы, натерпевшись страха, панически не давали ему поднять голову и не давали ему... Залито накопиться. В конце сезона обрабатывали еще кто чем. У кого нервов хватало с термокамерой подружиться, обрабатывали термокамеры. Я лет 10 занимался. Ну и в конце 80-х, начале 90-х появляется господин Митрас. Реклама 99% эффективности. Всего один, одна две обработки в конце сезона, никаких на протяжении активного сезона, никаких весенних, дает вот такой вот результат. Да, действительно, обработали в конце сезона, где-то в ноябре, в безрасходный период, хорошо, такой термоядерный окарицит, посыпалось посыпался клещ. На следующий год сезон начинаем, опять же, ничего не делаем весной, потому что... Одна-две обработки осенью, руки нам развязала эта технология, успокоились. И вот через два года, после этой, после обработки амитразом, бипином, привожу пасеку с тачка, вернее, скачок и на точок, начинаю вынимать ковушки, смотрю в одной семье боль, но ну, пчелы просто красные. Просто красные пчелы от клеща. Ну, думаю, было где-то до 7,30, может, чуть больше. Но ну, сейчас всех расклиняю и сразу же начинаю обработать. Пока расклиню всего один день. Подхожу до этой семьи, первый думал обрабатывать пустой улей, одни осы в даже расплод бросили. Я сразу понял, эффективность бипина мы получили... Что коррецит серьезный, мощный, да, такой самый самый эффективный. И когда кто хочет сделать контроль или проверку по наличию клеща после каких-то обработок, можно проверять бипином. Так вот, эффективность бипин получил благодаря тому, что мы в предшествующие годы перед этим, год-два, мы делали максимально принимали максимальное участь, участие в обработке семей, то есть не давали клещу накопиться. И, соответственно, в конце сезона БИПИН давал хорошие результаты. Но недолго не мы радовались. Оказывается, нужно было делать что-то еще и на протяжении активного сезона, начиная с начала сезона. Затем появились полоски. Ну, то есть, к чему я это все веду? все веду? Нагнал нам паники Воротос в свое время. Расслабились, затем спохватились и начали с крючком бороться на протяжении всего активного сезона. Потому что массово пошли слеты. Осенние слеты не находят причину пчеловоды, не хотят смириться с тем, что это нужно снова опять восстанавливать те прежние наши обработки, обрабатывают на протяжении всего активного сезона. доллар Ну, те, кто сопротивлялся, остались без пасти. А те, кто понял, в чем дело, значит, восстановили мы в памяти и в практическом применении все то, чем мы занимались, и как-то удержались на плаву. Затем пошел пошла тема изоляции и все на, на обработке ворова эта технология поставила жирную точку в плане эффективности так вот что касается сейчас этого тропического клеща и я уже грешным делом думаю ну ну как можно ну как вообще в науку можно верить и доверять и если, если пожалуйста вот вам открываю заключение ученых. Клещ, клещ, вот клещ трапиллапсос. Клещ использует пчелу только как транспортное средство. Но он ею не может питаться. И в течение одного-двух суток в отсутствии расплода клещ погибает. Но вот понимаете, и вдруг на тебе обработали, ворова посыпалась, а этот бегает, как иначе его и не касается, эта обработка. Если у кого-то уже есть практика обработки тропического клеща, может кто-то его увидел, но не знает, что это такое. Кто-то уже, кто уже говорит, а может это какие-то ульевые блоки, может это блоки грызунов, потому что сказали уже два источника, подтверждает, что ну, замечает его на грызунах. Человод из Полтавы говорит, ну я с грызунами поборолся, может щурки, была так, такая агрессивная была одна ситуация, щурки налетели на пасеку, может, может с щурками как-то, это. Ну, ну одним словом, я просто в шоке. Вот, пожалуйста, или жить научная литература ветеринарная. Если это, конечно же, трапиллопсоз, а не какие-то блохи, не дай бог из этого, из этих грызунов теплокровных, и приспособились размножаться у пчел. Но я все-таки надеюсь на то, что безрасплодный период с применением изоляции даст возможность его выгнать на взрослую пчелу и Серьезно с ним побороться, имеющимся у нас в распоряжении, в нашем арсенале ветеринарных препаратов, доступными всеми акарицидами. И кислота, я в прошлый раз говорил, возможно, щавелевая кислота двух, двух вариантов нужно будет пробовать. И сублиматор, и проливом. Если он далеко не прячется под тригиды, хотя может, может, конечно, прятаться, если он два раза меньше, чем ворова. Ворова прячется почти не видно, когда под тригиды заладит. А это тем более, он туда в трахевную систему залезет, там будет спокойно дышать, потому что пчела дышит через трахевную систему под тригидами. И может даже какие-то обработки его и не зацепить, не задеть. То есть нужно какое-то мероприятие, чтобы пчела возмущалась, возбуждалась, раскрывала тригиты и, соответственно, доставала, доставала корицит и, и в, ту, в той зоне работал. Ну, как бы там ни было, обращаюсь ко всем, кто уже имеет практику борьбы с этим тропическим пищом, или я не знаю, что это за зверь появился, значит, пожалуйста, делитесь. Чтобы не было у нас, не застала нас врасплох эта ситуация, как в свое время борьба с воровом Легли пасеки, не знали, что делать. Ну, я, я застал это время. Ну, в общем, так. Такая просьба. Для того мы, мы собираемся в зуме, чтобы как-то на упреждение сработать в любых вопросах, в любых тех темах, те, что нас касается в плане оздоровления. И у кого есть практика, будем благодарны за то, что вы поделитесь с нами вот этими наработками. Ну и если у кого есть по наблюдениям или, может, где-то слышал от пчеловодов, что они могут дать объяснение этому явлению, значит, пожалуйста, собираем всю информацию во всеоружие и встречаем весну уже с таким с таким эффективным подходом в обработке, борьбы с этим паразитом. Пожалуйста, давайте будем обсуждать, если у кого есть какие вопросы, или же по этой теме, может, кто где слышал. Два ролика о таких убедителях я посмотрел, и все однозначно склоняются к тому, что, возможно, зимует на... Грызунах и распространяется. И пожалуйста, Рашат, напомни тот случай, когда закрывали в изолятор. Это пшеничный, да, ты говорил Юра, и после обработки он снова появился непонятно откуда. Пожалуйста, включись. Ну, добрый вечер еще раз всем. Добрый Там вечер. Пшеничный, да, пшеничный. Сказал, но это как бы сказать не совсем понятно, откуда эта информация, кто закрывал, что я без понятия, честное слово вообще ничего. Ты скажи, не Ты скажи, Раша, ты скажи то, что ты повтори просто то, что ты сказал в тот раз. Закрывали, какая ситуация, кто там закрывал, неважно. Вот я не знаю, кто он сказал, я сказал, что мы обсуждали этот вопрос и значит изоляция матки дает вот такие результаты. И в ответ было написано, что там какой-то пчеловод пользовался этим методом, позакрывал все, вылечил пчел. Но ну, потом, когда выпустил маток, э инвазия пошла с такой скоростью, что уже невозможно было что-либо сделать. Инвазия но, чего? Но именно вот этот тропический. Э э да? да, да, да. А какой-то регион. И без понятия. Я не стал спориться там, я не стал... Это Россия была. Да. Может быть, может быть. Ну, может, он где-то тоже прочитал. Тоже ни адреса, ни имени, ни фамилии, никого, ничего нету. Понятно. В общем, вот так. Короче, пока слухи. Ну, у, меня... Пока слухи да? Да. у меня к вам такой вопрос будет, Владимир Егорович. Вот этот товарищ с полной вы э, э, высказал что у него из, почти изолированная пасика, да? Да. Вот, интересно, проблематик попасть к нему на пасеку. Вот пути. Его... Но ты понимаешь, тут на... вот, вот, загадка, куда, как он может попасть, как если он мигрирует? Если, смотри, если люди закрывают, вот, закрывают, есть. закрывают маток в изолятор обрабатывает безрасплодной ситуации он по науке, потому что лежит у меня этот буквар сейчас ветеринарный, под редакцией ученых, ветеринарный, и там написано, он всего-навсего, клары плеч тропический, в отсутствии расплода живет на взрослой пчеле всего-навсего 2-3 дня. 2-3 дня, потому что он, имея всего того, что у него... Очень слабый колюще-сосущий аппарат, он не может на взрослой пчеле питаться, то есть перезимовать до весны и снова размножаться. Я сейчас не могу никак увязать вот в, то, в то, с чем мы столкнулись. Вот два ролика и ну, показывают, бегает, ты понимаешь, бегает вроде все. Такой светло-желтый, до коричневого имеет он, цвет, Ели, его может даже и не видно было, и не обращали внимания, возможно. И тем более вопрос, как он морит, где, откуда он появится, и подозрение у меня, а ли, лапсос, ли это вообще. Если Назема Церана появилась у нас 10 лет назад, паразитировал, у нас ну, Назематоз, понятно, возбудитель Назема Апис. Мы его знали, с ним боролись всякими, это, это опонашивание. И вдруг Назема Церана, еще зверь, страшнее. Они антагонисты Назема Апис и Назема Цирана, потому что Назема Цирана размножается быстрее, как вот, кстати, и тропический клещ, и он вытесняет воро, А там Назема Цирана вытесняет Назема Апис. Но паразитировал он раньше, этот паразит внутриклеточный, на тутовом шелкопряде. Понимаешь? Что-то ему там не понравилось. Начал искать места более доступные, более комфортные. Или просто место там, где он может питаться и размножаться. И он, пожалуйста, сейчас вот спокойно себя чувствует пчеле, создал дополнительные проблему пчеловоду. И вот я думаю, не может ли какая-то какая вожь, блоха, гнида, хрень его знает что, из вот этих вот мелких грызунов, переселиться в пчелиное гнездо и там размножаться. Мало ли, какая в мире идет, идет потепление климата, идет миграция всех насекомых по ну, туда, я же, там, где есть возможность размножаться и питаться, конечно же, они не упустят возможность, чтобы себя сохранить как вид в экосистеме, воспользоваться этим, этой возможностью. Поэтому я до, сих, до, до сегодняшнего дня и момента до сих пор еще 100% не уверен, что это тропический клещ. Понимаете, есть вот такое вот подозрение. Этот человек из Полтавы говорит: я ее так щелкаю, раздавлю, и, и она стреляет, как вот, начали на, на кошке блок в свое время или на собаке брал, также давил, и точно такие вот щелчки, хлопки, как вот этого тропе клеща Ну это это просто мы сейчас уже гадание на кофейное гуще но есть такое подозрение мало ли поэтому и я прошу то что где заметил кто-то слышал какие-то ролики Давайте собираем информацию пока есть время чтобы мы не получили такой сюрприз как от Ворова 70-е годы не знали за что хвататься и чем его Обрабатывать. Добрый день, Владимир Иванович. Можно? Да, Валерий, слушай. Значит, я два дня назад разговаривал Ласенчук Натальей Дмитриевной. Вы знаете ее. Конечно. Она сказала, что в Полтаве клеща тропи, нигде не обнаружено. Вот это ее слова. Так, второе. Значит, есть ролик. С выступлением Ильи Умрихина это ассоциация естественного пчеловодства. 5 апреля была конференция Европейская естественного пчеловодства, где выступал доктор Самуил Рамси, на которого ссылается Илья Умрихин. Вот Рамси в 2019 году проводил опыты в Юго-Восточной Азии где был обнаружен массовый клещ тропия. Вот, и он отметил, что впервые о клеще тропе есть э, замечание, что он был обнаружен на крысах, на мышах. Вот. То есть это действительно возможно, что он приспособился и перешел на пчел. Но пока в нашем регионе он еще отсутствует. Значит, доктор Рамсе там проводил очень большие изучения, но, к сожалению, в 19 году из-за ковида ему пришлось это прервать. Что он отметил? Безрасплодный период очень хорошо уничтожает клеща тропи. Но, как только появляется расплод, через несколько дней он очень сильно начинает размножаться. Его размножение идет в 25 раз быстрее, чем клеща варуа. Поэтому сегодня ученые нам ничего конкретно не могут сказать. Что и как и чем с ним бороться. Он тоже самый применял этот период, применял муравьиную кислоту, которая влияет на этого паразита. Вот и такой ролик есть. И сейчас я его и сегодня смотрел, неделю назад. Он в интернете есть. Я, я знаю, есть. я его видел, да. Я видел. Вот такая информация, дополнительная. Ну да, спасибо. Ну вот видите, опять. Все, все стрелки на крыс на крыс и мышей значит первоначально первоначально он утверждает, что он был обнаружен именно на крысах и мышах там он, это были это, это жильцы крыс и мышей это воши, блохи, гниды а затем они переключились на пчел или они просто могут быть как транспортное средство форезия, есть такое понятие форезия ветеринарная то есть полу Половинчатый симбиоз. Половинчатый симбиоз – это когда один, один из, уча, из э, участников использует другого как транспортное средство для размножения в ареале, а тот ничего от этого не имеет. Это половинчатый, ну, неважно. Так вот у меня вопрос. Это, это э, живность крысы и мышей, и затем они адаптировались для размножения в пчелином расходе. Или они изначально были в пчелах, а крысы и мышей используют как транспортное средство, или там они прячутся, или там они как-то в потовые железы заходят, и там живут, питаются чем-то жировыми этими возможными фракциями, а затем каким-то образом перескакивают или перелазят на пчел. Вот Умрихин в своей лекции, в ролике этого ничего подробно не рассказывает. Но впервые обнаружено было на крысах. На пчелок в то время не было. Ага. То есть источник это действительно крысы, и они мутировали и тогда уже перешли на пчел. А вот вопрос, как они могут быстро размножаться после безрасплодного периода, это пока никто не может ответить. Потому что мы знаем, что нет ни крыс, ни мышей возле пасеки. Можно такое сделать, изолировать. Но безрасплодный период кончается, и клещ в тропе резко начинает размножаться. То есть что получается? Его яйцо сохраняется в каких-то условиях, когда пока нету личинки пчелы. То есть клещ в тропе откладывает яйцо в ячейку и ждет определенного момента, когда создаются определенные климатические условия. Ну, ну вообще-то вообще я это, да, вы этот тот раз говорили об этой версии. Может ли как-то в спячку, ну так, если образно сказать, яйцо упасть, остаться в своем первозданном виде, а затем при определенных условиях микроклимата он оживает? Ну, все может быть. Если я моль, моль возьмите вы моль, возьмите вы личинку моли или каких-то там муху, ту же муху обычную, она зимой падает в полный гипобиоз с нарушением динамики, только потеплела, она живает. и вот, пожалуйста, мало ли, но это, это насекомое, это природа, так что она приспосабливается для выживания, все может быть, не исключаем никакую версию. Единственное, что на протяжении сезона, от э, э, один раз, два, возможно, дважды двойная изоляция, и последняя, последняя, после каждой изоляции выпускоматок маток его обрабатывают. И затем, когда выйдет расплод уже зимующей пчелой, не гонять этого до декабря месяца расплод, а прерывать его в конце лета и расплода, чтобы уже не было. Ну, в принципе, это моя тема. Я в июле закрыл, в конце июля, в начале августа при наличии 6-8 рамок расплода И все, вышла пчела, если даже он там и, как вы говорите, может там в залежах каких-то залег, присох и ждет своего, своей очереди, а это было бы, если появился в ближайшее время расплод причина. Но его не будет всю зиму аж до самой весны. Возможно, яйцо там тоже, если эта версия может оправдаться, значит и яйцо там пересохнет, засохнет и уже не будет жизнеспособным. Хотя, хотя логика есть, может быть. Потому что не, непонятно, если на пасеке, как и как транспортного средства, крысы, мыши, как таковые отсутствуют. Но вот полтавый человек сказал, что говорит, возможно говорит, щурки, может и с птицами. Не исключено, что это может быть и птицы. И не только птицы, может еще какая-то какая-то живность мало ли кто может быть и кто может являться этим транспортным средством просто транспортным средством тут осы например занимаются воровством в ули лезут шмели те же еще там какие какие насекомые ну короче говоря проблема вопросов больше пока не проблема. чем предметов да да да пока не проблема слава богу Ну. Но... Судя по тому же по ролику, как вы говорите, где-то в Узбекистане людей 700 и 700 уликов 30 осталось. Это же этот ролик, да? Да. да. Ну вот представьте, это ну, именно грешат на этого, на тропе клеща. Загадка, да. Это еще зверь пострашнее Чему? ворова получается. Можно? Да, Даша, друг. Добрый вечер. Чому ми заниваємося такими трібницями, на якій не, не впливають на нашу на наші вжоли звідки він взяв час взявся там з мишесть чого дітько треба добре дослідити, як його подолати, як як його побороти і так як ви кажете без розплодний період, и додатково те самі средства, які вживаємо проти ворога. Ну и вся філософія, а чені, нехай доводять до того, як то генотип, чи він взявся з динозаурію чи з медведів. нас то цікавить. Не, ну я теж такої думаю. Все правильно. Мені тут нічого не пасує, как профессор Войке z nich tego, no, w rokach, tak, w Afganistanie I, i, tylko i on podkreśla, pit, tylko e, szlachom, Izolacji bez żadnych innych środków Niczego nie wymieniał, niczego nie stosował, tylko, tylko izolację I, i, i pomogło. No, to, jak my jeszcze możemy dodawać no, tam szczabloną kisłotą czy coś. No i wszystko, i, i dobrze. Tylko oh, dobyt się, się procedur. Tak, jak wy powiecie. To, to, co wy powiecie, e, izolacja. Ну так, я. Ну добрый. Я просто к чему говорю. Ну, интересно, ну как это не. Для того, чтобы с врагом бороться, нужно знать его его капризы, его все эти методы ухищрения, чтобы с ним было эффективнее бороться. То, что наука нам, он лежит, у меня наука на столе. Я про, прошлый раз говорил за антибиотики. Тоже 50 лет назад. Нам навязали профилактическую обработку антибиотиками, уничтожили все живое, что можем, уничтожили резистентность на корню. Эта подорванная резистентность, возможно, десятилетиями, затем уже на генетическом уровне стала передаваться. Наука сказала, вот пожалуйста, а теперь они спохватились и говорят, что больше всего вреда принесла профилактика антибиотиками для снижения резистентности. Здрасте, спасибо вам, наука, сейчас мы будем выглядывать еще заключение какой то от науки, какую-то билетристику или очередную авантюру. Я и, я и то хотел сказать, я с вами згоден, я и то хотел сказать, можем числити лише на себе, знаем процедуры, которые помогают уничтожить того э, э, клеста, и, и, и, а и то, что я сказал про науку, то я сказал, нехай они этим занимаются, хотят, не хотят, и так нам это не поможет. Ну, мы имеем свои процедуры. Друзья ви вы знаете, где наука черпает свои материалы для своих диссертаций? А, Она до нас а, прийдет. Мы сделали, они, да. а они защищают диссертацию. А, да. же... Был изолятор хмары, сейчас есть изолятор какой там. Я ж, я ж при вас сказал людині, не, не, не, не, речи, не суд есть в изоляторе, суд є в технологии, в идее, и і, і, і того не изменишь. то, то было и і, і станет хмари. а ты собі можешь разные изоляторы делать круглые. Наша задача сейчас знать, вот вы ви же видите, что изоляция... Изоляция, маток, была, проводили изоляцию, создавали безрасплодный период, и вдруг появлялся расплод, и снова он, откуда он и брался. Вот он, тут как тут. Вот чем, почему мы начинаем сейчас размышлять. Если у кого была практика, вернее, у кого он уже появился на пасеке, Южный регион, пускай подключится, будет в записи смотреть он. Южные регионы, там Италия, Испания, Греция, наверняка там постоянный расплод круглый год. И наверняка у них не может быть, чтобы если круглый год расплод, чтобы там не было тропического клеща. Законно у них есть какая-то методика обработки. А там есть ребята, занимающиеся серьезной изоляцией. Если изолятор, то есть изоляция маток, создание безрасплодного периода, является главным фактором, хотя этих два ролика, кстати, и вот от Валерии об этом ролике сказал, там тоже на первом месте стоял способ борьбы безрасплодный период, создание безрасплодного периода. Но почему-то как только слово безрасплодный период хорошо ложится, на приятно для слуха. Но как только следом за безрасплодным периодом Произносишь изолятор, на них почему-то это действует, как на БК красная тряпка. Вот безрастной период, вот все, это противоприродно. У это є таке питання. У меня есть такое питание. Я помню докладно, как, что, как поступал профессор Войка. Он сказал, він он на 10 дней. Понимаете, на 10 дней. А, а я питаю. А что робилося тогда с теми клещами, которые были в печатном розплоді? Печатный расплод далі был? Правильно, был дальше. Ну, да, Печатный дальше. И теперь интересно, как ізолювали, насколько изолировали те люди, которые вы говорите, что они заизолировали, а позже пустили матки и снова нашелся тропила лепс Клары. Ну, как изоляция Вопрос, trывала? Смотрите, вопрос стоял о том, и утверждали, что создавался полностью безрасплодный период. Я думаю, если полностью безрасплодный, значит там ни открытого расплода, ни печатного не должно быть. No, так, что а если они слышали про, про войки и на 10 дней всего, а открытый оставался, а он бегает, грызет все, что, все, что под ногами у него путается. И мелкую личинку, и среднюю личинку. Не, не, не, открытый, не открытый. Печатный оставался, потому что за, за 10 дней той открытый, то уже запечатанный был. Печатный оставался. Печатный оставался? Правильно. И в он Печатном закрывал... они могли э, спрятаться. Печатному они спрятали на 10 дней. не вышел, а той, что був открытый, то, что был... стал печатным так, через 10 А он мог быть там, вы понимаете? он мог быть там. Ну, ну, логики, пока я не вижу такой логики, чтобы… Меня интересует то, что сказал Войко. Он выразительно сказал, что на 10 дней и помог Ну, да, я слышал, слышал. На 10 дней, а, а, а... <свят> того не понимаю. Так что треба, я думаю, треба изолювати что-найменьше на 25 дней. Так, так, на месяц, а, на месяц допускается. Я в июле, в начале июля закрываю, в начале июля, в начале августа открываю, ровно месяц, полностью выбираю товар с подсолнуха, все, ни единой ячейки, даже трутневого расплода нет. Я обрабатываю приспокойно клеща. Начинают я, я, я сомневаюсь, что он никуда найдется у вас. Не сомневаюсь. Бо, бо... Пока, шановные друзья, пока мы сейчас констатируем то, что имеем в, в наличии информации. Понимаете? Вот Из присутствующих сейчас вот в нашем зуме, ни у кого нету. Я так вижу, если у кого есть, кто видел, пожалуйста, подключитесь. Пока мы только видели два ролика и подтверждения. Ну, два-три там. Я, вот вы, вы, кстати, присылали ролик там, где обрабатывал перекисью. Ну, вот один перекисью обрабатывал, потом один еще обрабатывал щеткой, мазал да. этой муравинкой, по-моему. Да. Ну, я не знаю. Пока для меня это то, что мертвому припарки, так скромно говоря, эти обработки. Владимир ну, Владимир Владимир, Владимир. такой вопрос можно? Да, Сколько времени нужно для того, чтобы при солнечном облучении висок пчелы э, умерла? Пересохла? да. Ну, смотрите, даже, даже не при солнечном облучении, я вот когда у меня закрываю маток в изолятор, и у меня появилась вещевая, я ей даю возможность обуляться. Она облетается, только начала сеять. Я не дожидаюсь, ну, контролирую, не дожидаюсь появления личинки, а вынимаю, только яйцо на посеяла, вынимаю эту рамку, она хорошая, пойдет для зимовки. Я вынимаю эту рамку с яйцами, ставлю на 2-3 дня просто в, это, в ящик переносной, в сотохранилище. И они там пересыхают. Все. Я возвращаю назад в семью, никакого возобновления, оживления там не происходит. Я Такая мысль. Возможно, что клещ в тропе, яйцо, когда бесплодный период произвести солнечное облучение там, на несколько часов или на несколько дней, чтобы яйцо, которое, возможно, там остается, чтобы оно пересохло. Это тоже один из ну, вариантов борьбы смотрите, если мы Смотрите, если мы в августе месяце создаем бесплодный период, а тем более если дважды изоляция за сезон, я не думаю, что у него будут большие шансы на выживание и взрослой особи и яйцо тому яйцо не выживет почему потому что мы сейчас закрыли вот допустим в августе в изолятор и безрасплодный период до самой весны 7 месяцев даже если там яйца и остались не надо никаких облучений оно там засохнет пересохнет в корпус. я не думаю что яйцо может быть таким источником оживления и возобновление так Сергей, слушай добрый добрый вечер я тут тоже так подумал э, миленин там из роликов он показывал рассказывал что делает безрасплодный период и ставляет трутневую рамку весь расплод выходы ну, печатный весь никакого нема а в изоляторе стоит одна рамка и там выпущена матка и вона засевает эту рамку и весь клещ заходит туда. Это же расплод трутневый. Можно, В принципе, и таким способом бороться с этим клещом. Да, можно, можно. Хорошая тема. Я знаю, ее применяют. Но единственное, что в августе месяце, в августе месяце, трутняне очень охотно пчелы воспитывают. Она, мож, она может матка насять, но его пчелы повыбрасывают. Это я по своим наблюдениям. Не, ну в начале сезона ж можно и применить. В начале сезона без проблем, конечно. Особенно роевая пора, когда трутня с удовольствием пчелы как биологическую потребность воспитывают. Конечно, можно. Конечно, можно. И нужно. Это зоотехнический, тоже зоотехнический метод борьбы. Или мы строительную рамку применяем, или создаем безрастодный период, даем в однорамочный изолятор трутовый сот и туда выпускаем мат. Нормальный ход. Так, пожалуйста, да, подключаемся, обсуждаем. Раз уже тропеолапсос надоело значит, у кого там какие есть и темы. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Давайте, давайте, коллега. Нам не відомо, Сергей Брагин, нам не відомо, як я це себе поводить. Можливо, як і у молі мы и температурой, и морозом б'ємо, а не допомагає. помогает. створюється, і и вона продолжает свое дело. Треба вивчати еще, це не є фактом що. Ну да, Сергей, Дивіться, ну буде вивчати. Ігорка, Ігор, ігор Павлі каже, що хай вивчає наука, нам надо зараз робити то, що то, що є у нас, то, що у нас в наявності на на вооруженій способ борьбы с воровой. я не думаю, что он будет менее эффективный и в борьбе с тропой Крещичной. Володимир Игоревич, вы, как никто, знаете, что если бы ждали науку, то много чего не, не сделали. В частности, и изоляции не было. То, то что наука, то таке делали. Почему нужно толкать эту науку? То где она будет наукою? Дякую. Мы сейчас идем по мы идем сейчас уже по накатанной дороге, изоляция, выгоняем клеща на взрослую пчелу, обрабатываем без проблем. тема работает, так что пока это, пока есть у нас этот инструмент борьбы на, ну, на, на будущее. Как покажет дальше дело, будем смотреть. Но пока я не думаю, что в нас не застанет. Треба ты после изоляции... Убирать рамки, какие раскладные рамки убирать. Трошки навязанных низдок. Может быть, это поможет как-то. Да, будем пробовать. Да, слава, давай, твой выход. Владимир Егорович, остальные всем участникам группы, добрый вечер, всего самого наилучшего. Коллеги, я как-то был на лекции Волкова, Владимира, вот у нас вот, ну, У нас как раз коснулась тема ученых и практика. Вот. И Владимир сказал, что открытие делают практики, а ученые просто собирают информацию, ее систематизируют и выдают как свою. И выдают как свою. Поэтому надежды на, на ученых абсолютно, как по мне, нету. Это только практика. Это для тех, кто работает непосредственно. Все. Ну тогда Спасибо. я, как, как вердикт сказанному, произнесу эту фразу. Научное обоснование из теории – это всего лишь версия. А научное обоснование из практики – это аксиома. На этом мы и будем, мы на этом остановимся, из этого будем исходить, на этом базироваться. Есть у нас тема, есть технология, позволяющая без проблем бороться с воровой. Я не думаю, что и этого зверя мы также так же победим. Владимир Егорович, можно вопрос? Да, пожалуйста. Э, смотрите. Такой вопрос. вот У меня знакомые, знакомый там, он зимует на сетке, полностью круглый год у него сетка. Будь ли то донный плицесборник, или просто дно, он на сетке. Другие говорят, мои знакомые, что ну, весной замедляется развитие. Что вы скажете? Ну вообще-то зимой, зима, да, без проблем. А вот весной желательно создать максимально создать, то есть помочь пчелам в создании микроклимата, утеплять. Если у него воздушная подушка под низом, хорошая такая, не сразу гнездо стоит весной над сеткой, над холодной. Я, я вообще-то не, не приветствую, когда зимой, пожалуйста, когда нет расплода, без проблем. Я показывал свою холодную зимовку, если кто видел на роликах, там при минус 20-25 открываю сразу, Крышку открыл его, пожалуйста, и пчелы голые рамки. Зима, да. А вот весной, весной нужно создавать, давать возможность, 36 градусов пчелиному клубу нужно создавать этот тепловой режим для того, чтобы полноценно воспитывать расплод. Почему Это, эта тема? Эту тему нужно не забывать, потому что недокорм личинок и недообогрев является главным фактором болезни расплода. И если температура в зоне, в зоне воспитания расплода снижается всего на 1 градус, белок усваивается на 30% меньше. Вот уже вам недокорм. И недообогрев может быть, и недокорм. Потому что при снижении температуры всего на 1 градус в зоне воспитания расплода усваиваемость белка сокращается на 30%. Поэтому зимовать, на, зимовать можно, даже нужно, чтобы убрать влагу, сырость. А вот воспитывать расплод, разве что если сечатое дно, то значит воздушная подушка должна быть под гнездом. Ну это вот так вот. Спасибо, хорошо. Можно? Можно. Я хочу вам сказати з мого особистого досвіду ви, Владимир були в мене бачили в мене були якіті старі які були утеплені такі я тоді в мене були днища сіткою і я тоді щоб как я пристосовал днища с сеткой на полных днищах я я не мог себе порадить с вологою. Все было вогке, вогке, вогке. І я пристосовал днища, и весь сезон, також на весне, только внизу был другой порожный корпус. А Так как говорят, что там прямо вітер не дул але ви ще був і може я може я це зле робив, але я не побачив ніяких поганих вислідків того як я перейшов на ті улики, которые зараз мають на 25 мм гриврльні стінки, я з тим вже взимку так тримають, які маю утеплений ніжни що все? Практика, практика подтвердит, практика вам скажет: и пробуйте. Ой, включайте и пробуйте. Можно пару слов. Я по всему приводу. Я считаю, что весной матка червить намного больше, чем семья может выкормить. И она, что она делает, семья? Все занимается каннибализмом. И розовый должен начинаться с момента приносу нектару, то цветения медоносов. если раньше намарсеннсу укрывать делать для чего? Чтобы они больше съедали? Ну моя такая думка. То есть есть период коли когда пошли медоносы, укривайте. Утепляйте, этим можете допомог допомогти. А раньше не бачу сенсу. Дякую. Правильно. Сразу после облета, как начинается развитие, оживает природа, пошла, пошел нектар, пошла пыльца. Ну, то, о чем мы постоянно говорим. Владимир такое предложение. Вот я согласен с предыдущим предложением, чтобы в весенний период в изолятор ставить рамку с трутневым расплодом, куда бы матка отложила яйцо и там концентрировался клещ в тропе. Но только потом есть такой вариант, если рамки уничтожать полностью, и расплод клеща, и тогда трутневый расплод. Это поможет часть клеща уничтожить в семье. Но это обычный зоотехнический метод борьбы с применением строительной рамки. Только в присутствии в гнезде ну, разного возрастного расплода. Ставится строительная рамка раз в месяц, там, два раза в месяц. Здесь предложение полностью отсутствия расплода. Полное отсутствие расхода. То есть надо продержать в изоляторе 21-24 дня, пока выйдет весь расплод. И затем в однорамочный изолятор дается трутовый сод. Так имеется в виду. А в принципе, хоть вы строительную рамку поставите, если это в обычных условиях, при наличии расплода, в обычных условиях, хоть вы строительную рамку поставите, внизу трутовый сот будет, она туда, сам Коварова побежит, вы ее уничтожите, вырежете, гумагинат собрали, а то перетопили. Или же вы поставите в однорамочный изолятор, тоже ту же самую строительную рамку, чтобы она вам там насела Но я, я не вижу в этом разницы. Или же сделать просто строительной рамкой его, этот клещево Или в изолятор однорамочный поставить тру, трутневый сод. Вот эффективность будет, предложение было у Сергея, в отсутствии полностью расплода в семье, в однорамочный изолятор поставить трутовый сот. Да, расплода нет вообще никакого. Весь клещ на взрослой пчеле, как только появился единственный расплод трутовый в этом изоляторе, все, конечно же, сам поспешит туда, в этот единственный расплод, размножаться. Запечатали печатный расплод, этот трутовый, все, извлекли. То есть нормальный подход, это еще из с примеров. ловушка для клеща. Если я об этом я говорю в предложении, только потом эту рамку полностью уничтожать. Ну, уничтожать, ну, правильно уничтожать, конечно, а что же вы будете с ней делать? Это легче уловить. Вы ее вырезали, или вся рамка, или там часть этой рамки, конечно, вы ее уничтожили. Он должен быть запечатным. И не, не Я... просто вырезать, а переплавить. Чтобы там где яйцо, которое откладывается от креща тропи, и его уничтожить. Агумагинацию. Забрать ногами геннад, а остальное уже уничтожить. Правильно, остальное на воскотовку солнечную. Как мы и делаем. Есть вопрос по срокам, Веримарочка, невеличкая. Если мы это делаем весной, то это значит, что мы допустили клеща в зиму. Если это не так, то эффективность весной, ранней весной и весной будет невелика. Поэтому нужно это делать трошки позже, ну, может, в конце мая, июня Ну, как по моим э, погодным умовам. Ну, то, Сергей, смотрите, так. то уже пчеловод приспособится, применится к своей кормовой базе, может, он приурочит безрасходный период максимальному получению первого товарного медоноса, там, акации, допустим. В этот период. или в конце или в конце сезона это сделает то есть тут уже каждый определиться сам по себе ну тут рекомендация обо за 9 дней до локации цветения весной так а вот кращим быть в цей период экономить белье зафильнеше сделать ведводок на старую матку ну и все, Я все так это, вот так, так. вот так мы и делаем, правильно. Я, ну, то, я думаю, что это разумно. Самое разумное. И сразу и там, и там. Щавлики с безрасплодный период. Никаких проблем. Так, пожалуйста, подключаемся, не, не скромничаем. Генератор работает. Сейчас по Украине, вы же знаете, какая ситуация с светлом. Владимир Егорович, вопрос по сублимации маточного молочка. Я в понедельник буду разговаривать. Разговаривать сговор... для... с человеком, кто имеет сублиматор, я раньше с этим не сталкивался. Я сейчас иду этой дорогой первый раз. Вкратце, в двух словах, вы не могли бы рассказать, как это работает? Я... Спасибо. Слава, я тебе дам контакты человека, который занимается уже больше 10 лет в молочка, и там ты получишь исчерпывающую информацию. У людей конкретный бренд уже, они работают не только на Украину, а и за рубежом. Понял, спасибо большое. Владимир Егорович, а можно, если вам не трудно, телефон может тех людей, которые занимаются сбором пыльцы, только на пыльце сидят? На пыльце, ну, это, если... это западная Украина, там в основном, я знаю, там больше специализируются по цветочной пыльце. Если кто есть у нас сейчас, из вот присутствующих Пожалуйста, это, э, подключайтесь или же дайте контакты, кто ага. у кого есть. Если можно, да. Посмотрите, вот я думаю, в записи будет. На, на канале я в записи выставлю ролик. И вопрос этот услышат. Обязательно зайдут мне позвонять. Я затем дам на канале телефон. Хорошо, спасибо. Молчи, Владимир Иванович, Добрый вечер. Да, Сережа, хотел спросить. Мне нужно переместить пасеку ранней весной на 500 метров. Это можно ранней весной напрямую сделать или нужно далеко отвозить? Весной можно. А сейчас нет у вас возможности? Ну пока нет. Ну. Но... А что будет, Сережа? Смотрите. Если вы будете вывозить, вывозить пасеку, я переносил весной, весной uh -huh. с одного конца огорода в другой. переносил. Ну, весной это какая температура была, погода? А после облета, вещь, самое главное, чтобы это вещь. И не было на том месте, вот откуда вы забрали, чтобы uh -huh. там не было соседской пасеки. Они, на нов... они каждый раз, когда вылетают, после вот, очистительный облет весной не полностью. Они обязательно делают облет на ориентир на местность, на ориентирование на местность. Они могут прилететь назад, покружают, там ничего нет и вернуться назад, вернуться назад откуда они вылетели. То есть я не вижу никаких проблем. Но эта температура какая еще должна быть? там? весной, после облета очистительно после очистительного облета. Или сейчас, или сейчас перевозить, пока еще кишечник не полный, или весной перевозить, когда они облетятся, потому что если вы до облета будете вести, может быть, беда. Ага. Они обоносятся, они вам такой там устроят, что было все хорошо, а потом будет очень много. На старом месте, подождите секундочку На старом месте откуда вы забрали их, Можете оставить Слабый отводок там Если там какие-то семейки Пару слабых отводков Заберете, вернется летная, Подсилите и везете снова туда их. Но чтобы не было там никаких Соседских ульев И ничего такого Компрометирующего Потому что если будет улья через забор Там у соседа вернуться туда летное. А то есть, если мне забрать пасеку, то половина нельзя оставлять. Надо всех забрать. Все, забирайте все или можете оставить слабые. Оставить слабые вы подсилите их, гледное пчело, и будет у вас выровнять их таким способом. И заберете через пару дней остальные. Ременович, такой вопросик. Можно? Да, ну, пожалуйста, конечно. Мы всегда выводим молодых маток. Но не знаем, какой будет результат от каждой матки. Есть матки супер, хорошие, рабочие. Но между ними есть какой-то определенный процент. Там, в каждой партии по-разному. Где одна, где половина, которые плохо работают. Вот какие есть методики, существуют теоретически, практически, чтобы можно поделить таких маток заранее, чтобы не терять время. Очень... На их работу в семье. Валерий, очень простая методика. Двухматочное содержание. И все. И там вам пчелы определят, какая из них нормальная, какая ненормальная. Я всегда говорю, двухматочное содержание это ну, альтернативы нет. Там будет вам и выбор, там будет и семья в развитии соответственно по силе. То есть двухматочное развитие вам будет как раз вот таким, вот таким фактором Определение лучшее. Они могут ее поменять, могут бросить. Но то, что в рабочем состоянии будет у вас семья, это, это фактор, вы не потеряете. А если вы распределите по одной матке, по семьям, а брак наверняка в вот каких-то партиях, все равно какой-то процент таких, как вы сказали, исламники, все равно появляется. И там, где вы отводки поделали, дали этих маток, бывает сезон даже потеряете на этот отводок, она не и берете И печатным расплодом подсилюйте. Вроде вот-вот она на месяц сидит, сидит. Поэтому двухматочная, старайтесь вот, и сразу вот эту тему брать на вооружение. И она беспроигрышная. Двухматочное содержание. Ясно. Можно а пока, секундочку. секундочку. А, уже, а уже когда вы будете вот, они продерживать, если не работает нормально, и вы видите такой паритет в развитии. Вы и хотите сделать расширение пасек. Вы можете сразу так корпус взяли с этой маской, увезли, прям с ее ульевой пчеловой, там, летной, и все. А потом привезли назад, рядом поставили, у вас пасека будет двойная. Ну, пчела вам определит э, как там, я не знаю, что там у нее, МРТ, УЗИ, там, в мозгах у пчел, Но не лучше, лучше определять любого пчеловода и любого мотковода. Только таким способом. Да, Сергей, слушай. Хотел просто теоретическую базу под это немножко пояснить, тогда станет ясно. Селекция это не отбор. Это не только отбор. Селекция это гарантирован, гарантир, это гар, задача селекционера из селекции гарантировать наивысший процент передачи нужных характеристик. Именно вот это вот, а не просто отбор. Поэтому в любой в любом варианте всегда будет матки, которые не очень хорошего качества. К сожалению, это так. Но э, типичная ошибка, которая сейчас есть, и которая закреплена, системная ошибка законодательная, это э, технологических вымогах еще до племенной идеальности. Там э, отбор, селекцию пчел ведется по лучшим семьям. Но э, известно нам практикам, что лучшие семьи всегда семьи гетерезиса или гетерозиса, как правильно сказать, не знаю. Ну, то есть, они не гарантируют стопроцентной передачи лучших качеств, и они, наоборот, разбалансируют имеющиеся характеристики. Поэтому, если вы хотите гарантировать, то берите материал у селекционера, отслеживайте характеристики, родоводы, по крайней мере, в этом случае, больший процент и меньше процент брака. Спасибо. Я занимаюсь гибридами. Я вам скажу, я выбираю лучшие из мужчин. Два требования. Требования по, э, по качеству маток и по качеству семей на будущее. Это склонность к болезням и хорошая зимовка. Все. Тогда вопрос есть, Егорыч. лучшее из лучших. По меду? Критерии Нет, по -меду. я же вам сказал. Я же вам сказал критерий два. Склонность к болезням и зимовка. Ну, а их на самом деле больше критерий. Там есть некоторые моменты различные, но, но, но это, это все равно лучше, чем то, что мы делаем. Вы понимаете, вот очень часто, конечно, медопродуктивность большего приоритете для пчеловодов. Матка дает хорошо. Да, уже, уже сделали дочерей от этой матки, а она за зиму пропала и все. Дала хорошо в два раза больше меда, а за зиму пропала. Ну, зачем мне такая... Такая порода. Я лучше возьму гибриды. Гибриды свои, те, которые я из вот ото, что меня навезли, в округе. Не Вы, говорить этого слова. А что говорить? Помеси. Помните. Спасибо. Да. Я, если надо, я чуть-чуть удалю внимание. Но после вас скажу, Хорошо, помеси. Ладно, помеси, помеси. Да. Хорошо, помеси. Потому мы не мы не никак себя не, не защитим от того. Того, что у нас, чем наш район насыщен, какими какими породами? Ну, я знаю, ну, минимум 5. И бахфас, и Карника, и Степная, или Густика, и, и, я не знаю, еще. Ну, короче, где-то около 5. И приходится мне, вот эти помеси, я делаю, я вывожу постоянно сам мат. Почему я делаю акцент и. Склоняюсь, не склоняюсь, а настоятельно рекомендую двухматричное содержание. Потому что оно помогает вот в этой фильтрации, в этом отборе. Именно двухматричное содержание. И зимой, вернее весной, после очистительного облета. Хорошо перезимовало. В прошлом сезоне не было проблем по, по каким-то там выброкам с болячками. Все. У меня это отцовская семьи. Я из них делаю отцовской семьи, беру племенной материал. Я могу племенной материал взять либо из своей пасеки, одну из рекордистов, или же у какого-то знакомого пчеловода. Матка проработала как часы три года, но она уже не тянет рабочую семью, она уже не потянет по сезону. Но как репродуктор передачи генетического наследия, она она еще способна. Поэтому вот такими мы обмениваемся вот такими репродукторами, как для, для личинок. А вот отцовские семьи я беру и трутневый гумагинат создаю из своих, из своих лучших лучших. Ну, по гибридам, пару слов, если можно, теоретическую базу. Ну, давайте уже. Гибрид Возмущай. и гибридаст. Это разное понятие. Гибрид – это перемешанный, а гибрид – это перемешивание. То есть, э, ну, понятно, что это э, вопрос о генах. Значит, перемешанный – это уже факт. И еще никому не удалось описать, как выглядит гибрид у пчел. Для того, чтобы его получить, нужно мелиферу скрестить с э, цераной, А с и дорсатой это невозможно, потому что у них хромосомный набор э, не... 16 и 16, как у Мериферы, а 8 плюс 8 равно 16. То есть это вообще нереально. Поэтому э, ну, не, нет гибридов, как таковы. Есть помеси, помеси. это, Хорошо, это правильно. Спасибо, что поправили. Да. Так вот смотрите, пожалуйста. кстати, гибридизация, слово гибридизация, я ее не, не из пальца высохал, она встречается, встречается она, в литературе. Она гибридизация как процесс. Она гибридизация как процесс. А да. гибрид как результат процесса. Это разные, совершенно разные. Ну, может быть. Может. Просто у нас гибрид из гибридов путают все, это одно и то же называют. Это неправильно. Ну, спасибо за про Просто иногда ну, общаешься с людьми, которые, ну, ну для меня эталон, ну, и вы в частности, потому что 10 лет назад вы сделали меня таким, какой я есть сейчас, 10 лет назад. Благодаря вам. А, то, заставили думать, просто-напросто. На лекции в Мелидополе, Константиновке, может помните, когда-то, в 2012 году мы с вами познакомились первый раз. Ну, э, ой, представляете, уже старый, наверное, память. Ну, гибридизация была. была. Ну, и, да, и все, да. Ну, гибридизация есть, а гибридов нету. Вот так, потому что гибридация процесс перемешивания, мешал, мешал, не домешал. понимаете? Это как копание траншеи, копал, не докопал. А что там с него будет, канализация или телефонизация? Это, это точно -то так, как вопрос. у меня спрашивают, какая у вас порода? Я говорю абориген. Абориген. А у вас. Но это тоже же самый же гибрид и, как вы сказали и два слова только как то разные. Поместь, да. да. Ну, ладно, не будем уже вдаваться в такие. Хотя, хотя, конечно, выглядеть нужно в этих фразах достойно. У нас есть проблемы восприятия. Нету одной терминологии. И некоторые люди говорят об одном, а называют другое. Понимаете? И оно не вяжется. Если ты понимаешь, что к чему, оно не вяжется. Поэтому пытаешься ну, то есть понимать, о чем речь. Поэтому надо четко по, по понятиям, как оно есть. Хорошо, Полуэта. будем учиться на ходу. Спасибо. Всю жизнь учимся, учимся всю жизнь, да. Самое качественное образование это самообразование, потому что оно сопровождает человека всю жизнь. Есть желание внутри. Вот вы знаете, вы мне вы во мне посеяли. Сомнения, которые привели к тому, что я уже ну, учусь ну, больше десяти лет учусь, постоянно учусь. Ну, Слушай, иногда вмешиваюсь, не вмешиваюсь, что-то такое. Но если у меня есть какой-то конфликт интересов, так сказать, непонятно, то я обязательно копаю до глубины. Ну, вот, э, вот, вот во что это все вылилось сейчас. Ну, вот видите. Мне часто говорят, вот э, книги прочитают, не занимаются этой темой, не занимаются они ни изоляцией маток, ни двухматочным содержанием. Книги прочли, И говорят, вы знаете, я вот ну, как-то не, не зашло мне эта ваша тема, но вы меня натолкнули на такую мысль, я такое на пасеке у себя сотворил, просто натолкнул на мысль. Понимаете, вот как вы сказали, по сомнение, вас это возмутило, вы начали, начали копать. Ну, потому что порвали стереотипы, порвали, просто-напросто взяли, вывернули наизнанку и оставили голую. Я понимаю, понял, что э, я сейчас четко знаю, что книга про биологию всей семьи еще не написана, нету ее. Я читаю, нет, ну, у Хмары там вот чуть-чуть тоже есть, ну, в, то, в, ту, в, в, ну в, том, в том русле у него все есть, собственно говоря. А больше, ну, нету такой книги, где возьмешь и прочтешь Всю, всю биологию. То есть еще неопознанного очень-очень много. Как наши э, ученые уже, э, то есть, сейчас скажу, Комби комбинированное комбинаторное разведение, комбинированное разведение, уже известно больше 100 лет ему. Так? Э, еще в 23-м году, а нет, 100 лет уже. Так, в 23-м году э, это больше 100, 120 лет искусственного семенения известно в мире, а вот в следующем году будет сто лет, когда начали использовать для селекции э, контролируемое спаривание. Впервые в двадцать третьем году это сделали. Вот сто лет, так и наши ученые до сих пор это отрицают. Они не понимают, как это работает, потому что э, не понимают, что у пчел генеалогическая схема совершенно другая. У нас с вами э, ну, это, ну, два бабушки, два дедушки, правильно? В следующем поколении 8 бабушек, 8 дедушек. А у пчел по-другому. У них 3, 5, 8, 13. То есть нету такого. Этот самый. И мы простые вещи не можем понять. Так вот, в данном случае, когда мы занимаемся селекцией, тоже не понимаем, как же мы это спариваем и не разбалансируем а, основные характеристики, которые мы держим кучу и стараемся, чтобы они передавались. Вот как это сделать? Так вот, точно так вот, двойной системой. Если э, трутень один, э, а папа с мамой, да, дают маточку, а трутень ее покрывает. И, и родственников больше и больше. То есть чуть-чуть э, широкая, не, не двойственная, а тройственная. Потому что мы знаем, что у пчел три стаза. Во всех два, а у пчел три. Пчелы исключительные совершенно по-другому. То есть, э, а многие так и думают э, двояко, как э, про коров, про коней и так далее. Ну, то есть есть проблемы с восприятием. Ну, такие мы есть, и так или так у нас построен и мир, и наука, и наше пчеловодство. Владимир Егорович, вот было сказано, что нету книги по биологии пчелы, а вот Таранова. Что вы скажете лично ваше мнение о Смотрите, но ну, появление изолятора. Маток, изоляции маток, то есть регулирование размножения, половину постулатов тарановских просто перечеркнуло. Была наука, была, казалось бы, все, были исследования, пошли диссертации, мы в это верили. Вдруг на тебе появляется изолятор маток, жировое тело формируется, оказывается, не от поедания взрослыми пчелами как можно дольше осенью пыльцы, а в личиночной стадии. Матка не является центром формирования клуба осенью. Пчела ищет там, где ей комфортнее. Матка ходит, королева, куда пошлют, елки-палки, за клубом. Ну, то есть, такие моменты, что вот Сергей говорит, что наизнанку вывернули. Говорят, что ты поставил пчеловодство с ног на голову. То есть, да? Вон, может, вон, Ломка да, поиски. может оно на голове стояло, мы его на ноги возвращаем. Понятно. все понятно. раново хорошие понятно. были консультанты, Смарагдрова, Тряско и Жеребкин, аспиранты. Поэтому он так собирал все, с миру по нитке создавал эти... Ну вот я, пожалуйста, я держу литература. Гробов у меня авторитетный был, болезни-вредители, тоже научные работы и таранов тоже анатомия физиология. Ну, ну все, ну я говорю, что есть, есть новое, новое практическое пчеловодство, все, изолятор просто ворвался, не во все умы, многие сопротивляются по причине нежелания, кому-то оно не зашло, по причине просто не дано, чтобы оно зашло, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, ищет причины, чтобы отговориться и не делать работает все работает мы с удовольствием и с радостью занимаемся этим кто кто этим занимается и пока пока это пока нам оно приносит результаты положительные дает рентабельно соответственно минимум затрат и по ветеринарным проблемам всяким препаратам и по проблемам болезни просто напросто нужно знать что происходит и элементарный Элементарная практическая белое, как я всегда книги свои начинаю, практическая белое. Не нужно знать, сколько там молекул, сколько атомов, или какой там кишечник, или что там куда в них, какие органы там особо заумные у Вы знаете элементарщину, формирование жирового тела и как этим можно управлять, как этим биоресурсом можно управлять с помощью всего-навсего изоляции маном. Изолятор – это противоприродно, да. Но это не против природы, это как у природы. И все это взято, и аналогия положена на раение, потому что единственный фактор выживания пчел до сегодняшнего дня – это раение. При раении что происходило? Безрасплодный период. Профилактика болезней, соответственно, и так далее. Мы это делаем под контролем, под собственным, на собственное усмотрение. Все сложилось как дважды два. В моей практике это работает уже больше 20 лет. И, и уже много единомышленников, причем во многих странах. Небольшой процент. Ну, есть такие же, что глаза меня и не видели. Ну, видели, конечно, на каналах. Знать меня не знают, а воочию не знакомы. Но работает уже десяток лет. С успехом посмотрел на, на ролике какой-то информацию, применил себя на практике, не поленился, не ждет готовой какой-то панацеи от кого-то, в, в лице матки какой-то супер-супер крутой породы, чтоб она им и меда много давала, и пчелы не болели вообще, и в общем ничего не делать, а качать ей бабки. Объявление маленькое хотел сделать. Значит, 28-29 января в Баку будет международная конференция, и гость и тема будет там как раз именно клещ вот этот. Они сейчас ищут специалистов по всему миру и будут приглашать туда. Вот я думаю, что будет Это очень бывает. интересно, да. Рошад, Кто там в мире? И если да. сколько занимаешься? Ну, хватает. 2003 года, наверное, где-то. 2003 года. Ну, ты там будешь ввозь программы на конференции. Да нет, вы же видите, я все время слушаю. Я как мочалка. Не скромничай. Я знаю твои успехи. Спасибо. Ну, ты помнишь, я был там в Баку. Сильно много там схватились за изоляцию. Не, ну не совсем, они не готовы были к этой теме. Даже сейчас не готовы. Даже сейчас не готовы, вот видишь? Да. И ты туда я ездишь не... как-то. Каждый... Да. да, я на протяжении двух лет, я им выкладываю вот все работы, которые мы делаем, изоляцию там, показываю все, и все равно находятся такие э, все знаки, которые сразу противоречат это вот противоестественно, так нельзя. И тем не менее страдает весь Азербайджан. У них же практически безрасплодного периода нету. Да. Да, в низменностях там постоянно идет круглый год выращивания расплода. А помнишь тогда это... Ну Существует... ничего, мы, мы тебя от нашего Зума пошли как посла доброй воли и как, как специалиста. Да. Привет передашь там Баку. Они помнят. Да, пока еще не. Да пока не планирую поездку. Дело планирую, в том, что да. Да я только, только приехал. Ну, тяжеловато, накладно ездить сейчас. Ну, я верю, верю, да. да. Так, Ну, ну посмотрим. Хорошо, да. спасибо за информацию. Что да. там, по кто-то еще хотел сказать, что-то. все на сегодня. Хорошо, в таком случае спасибо всем за участие. Всем на Все будет Украина. Украина переможет, На все доброе. До свидания. Угу. Баба, да. Баба, да. До, свидания. До, свидания. до свидания до свидания спасибо всем